С 25 по 26 апреля в Институте управления экономики и финансов КФУ проходит антиконференция MarxFest. Проект приурочен 200-летию со дня рождения философа, социолога и экономиста Карла Маркса. «Марксфест» — это своеобразный пункт обмена разной валюты, ⁇ временное на знания, ⁇ Опыт на знакомство, общение на трудоустройство ⁇ Это один из моментов привлечения студентов к науке и привлечение студентов к одному из основных постулатов, на которых стоит вся экономическая наука, это теория капитала Маркса. Родилась такая вещь, когда люди неформально, без красных скатерти, без традиционных скучных докладов говорят о тех вещах, которые волнуют. В первый день конференции выступило шесть спикеров, среди которых преподаватели с антилекциями о криптовалюте, балансе и хаосе, действующие бизнесмены Казани. Также был проведен открытый диалог между студентами, преподавателями, работодателями. На тему учиться нельзя работать. Мы отошли от классического профессора, но, ну, может быть, одним из классических преподавателей буду я и э, Татьяна Феликсовна Полей. А все остальные – это приглашенные спикеры, это люди, которые прирастили свой человеческий капитал как в университете, так и в течение своей трудовой деятельности. И все, но они все – выпускники университета. Во второй день фестиваля участники разделятся на три основных потока. В тот же день стоится Марк Фестпич – уникальная живая презентация 15 студентов прямым работодателям из крупных компаний Казани Республики Татарстан в формате популярного шоу X фактор Диана Шилова, Олег Апачаев, Универньюз.